Вечер добрый, у микрофона как всегда Вадим Картавый и мы сегодня с вами поиграем новый хоррор под названием Groundwood Hit Night Похоже, что будет интересно что, что это было вообще? Ну ладно, идет загрузка, а мы продолжаем hey, Так, что мне, что мне нужно сделать? Какой-то аудио, аудио эффект нужно найти Так, здесь Здесь закрыто. Так, Г. Что-то мне нужно найти, скорее всего. Что непонятно пока. Давайте посмотрим, что здесь есть. Какие-то учебники, но. Открыть я их не могу. Странно, показывают действие мыши, но пока, пока все непонятно. То бишь предметы мы можем только передвигать и все. И что мы, что мы здесь ищем? Скажите мне, пожалуйста. Хм. А эти предметы мы можем взять. в школе бардак небольшой. Так, перемещать удерживать только Все, Что мы должны здесь сделать? Кто-нибудь мне объяснит? Выбраться из подсобки. Выбраться из комнаты. Нам нужно выбраться из комнаты, а как это? Что нужно сделать, чтобы выбраться отсюда? Кто-нибудь мне скажет, кто-нибудь. Как выбраться из комнаты Из которой ты не знаешь как выбраться Давайте попробуем Что-нибудь Как-то так сделать что-ли Закрыто, понятно Как отсюда выбраться Кто-нибудь мне скажет Что у нас здесь есть еще Мне нужны какие-нибудь Скорее всего ножницы Или что-то подобное как же нам выбраться? Похоже, я знаю, как выбраться. Только нам нужно что-то подставить сюда. Мы можем как-то перемещать вот эти предметы? Ну, вот так как-то это происходит в этой игре. просто замечательная идея притащить стул кроме стула давай попробуем я видела как он ударил тебя учителя не должны так поступать хайт совсем спятил я боялась что он тебя схватит Так, а как спуститься теперь? Мы можем спуститься прям так? Так, выбраться из подсобки задание выполнено. Давайте, по... закрыто. Найти ключ. Открыть дверь. Давайте поищем дверь. Здесь у нас открыто. Здесь мы можем поискать в этой комнате... Крафт, крафтся нам нужно левт, control нажимать, окей. Okay. В принципе, я то и делал. Так, на где был ключ? Ладно, пошли назад и будем пытаться открыть дверь. Отличная новость. Ты видел кого-нибудь из наших? Я Ребята, никого не видел. Так, перемещать. Давайте попробуем переместить эту лестницу. Так, куда? Прямо вот я попал в новую сказку. Ага. Чтобы бежать, нам нужно нажать лев shift. Так, прыгать мы научились. Буквально быстро все и понятно. Здесь опять прыгнуть. Прыгнуть и после потянуться. То бишь, это нам нужно два раза тапнуть. Жуткое, больно таки место. Давайте я... Попробую это сделать. Может быть, с первой попытки у нас не получится. Все довольно-таки просто. Надо долететь долететь до вот этого края. По умению, с первого раза не получилось. Давайте пробовать еще раз. А, взять эту бочку, чтобы как-то обхитрить тебя-то, нет? Нет, не могу, к сожалению. Нам. <решут> да. Отсюда а мы можем как-то до тебя допрыгнуть? Нет. Здесь? Видимо, паркур, С паркуром у мне все слабо. Ты в подвале? <наприсовать> <наприсовать> да, я в подвале. «Остоложнее. Мистер Хайд рядом. Хайд. Кто такой мистер Хайт? Скажите, пожалуйста. Я не справлюсь одна. Так. Найти винтель, Открыть решетку. Окей, а где он находится? Этот винтель? Так, у нас есть предмет. У нас есть предмет. Мы будет Но мы должны что-то сделать. Это довольно таки очень просто оказывается пойдем поищем винти так я вставил Вращайте, и удерживать все окей. выбраться из подвала что я понял. Взрослые не подумают тут искать, а они тут, я уверена. Кроме фонарика пока что мне ничто не нужно. Так, нужно и опять. Э -э спасибо. Винтель найти. Мы использовали в прошлый раз винтель, да? Давай искать вентиль Может быть где-нибудь Вон там а, Чувак Как тебя взять отсюда Похоже что Мои прибомбасы мне понадобятся Ну похоже что нам нужно восстановить питание, скорее всего, но это не точно. Потому что, судя по всему, вот этот у нас не работает. Да, довольно-таки загадка хорошая для начала. Ничего не понимаю. Хоть бы что-то написали здесь. Так. Мы не можем попасть никуда вообще кроме этой комнаты значит нам надо как-то этот вентиля отпустить а как удержать мы не можем ничего ну тут логика вообще как же сделать это все Попробуем строить коробки Побольше коробок Вроде бы я их не зря брал Так Может мне сюда лучше поставить их? А? Не знаю пока Я в режиме тестирования Давай попробуем сюда поставить Все это Так у нас напротив этой, Скорее всего что то здесь нужно сделать так, мы поставим ступеньку для начала Так Я могу теперь попасть туда? А, теперь мне слишком высоко хм. Так, ладно, здесь тоже не получилось Давайте пробовать здесь тогда что-то что нам надо же сделать, как-то вентиль этот спускается, пока непонятно как. Да, если мне нужно будет выбраться со школы, то я точно с нее не выберусь. Как показывает практика. Это вам не с уроков сбегать. Здесь я стоял, здесь я ставил. О, <смех> вот оно как, как все просто, а? состояние учителя хайта отображается значком глаза верхней части экрана белый спокойный желтый встревожен ищет игрока красный видит игрока преследует его вот как то так можно Выглядывайте из-за угла при нажатии клавиши Q и V М -м -м. Uh -huh. Побежу. У нас будет еще преследовать какой-то учитель uh -huh. О, довольно таки неправо Что здесь я вам скажу а вот он этот учитель А как от него избавиться мы Посмотрим Так, Давай... Разов что... о боже мой о боже мой, меня здесь нету. О! Это было шутка. Это была шутка. Так, значит он у нас куда-то ходит. А он ходит, мы не знаем. Ага. Постучит. И уходит в комнату Так, давай быстренько сюда Ага, он здесь Так, давай сюда Я быстро-то а? лез наверх отлично, отлично, просто отлично. Так а как подняться вверх, или я уже наверху замечательно <связь> лезть наверх. Добро пожаловать! Ты слышишь? Господи, это они! они а там наверху. как подойди, а подойди, атмосферная игрушка нажмите чтобы посмотреть больше функций хочу, больше информации так, э, доб... найти способ пробраться в школу ключи Вал. информация фото газеты э, как всегда все мы будем собирать с вами записки фото и все да, Остальное. Как же что тут интересно, а? Как же тут интересно. Как пробра. Это и, и есть школа? Почему нету надписи скуру? Почему она такая страшная? Нужно забраться внутрь и попасть в башню. Мы еще можем их спасти. Поторопись. Закрыто, ага. Ну я, в принципе. Так и думал. Так. Есть какие-то шланги питания. Может быть, отключить питание? Может быть, не знаю. И я отключил свет во всей школе. какое-то достижение смотрим откуда нам можно при... пробраться в эту школу теперь ищем подходящее окошко скорее всего У меня ничего нету, чтобы подня... приподняться. Подавало что мне преимущество в прошлый раз. Давайте поищем... Какое-нибудь окошко. Я думаю, что не зря вот этот свет я отключал. Может быть... Welcome to Greenwald Knight. Так, вот здесь есть какое-то окошко, но пробраться сюда будет сложно, отсюда. Хм. И как же это сделать? я вижу а тут нам нужно как-то подняться сюда, ребят Можем мы палеты перемещать? Перемещать палеты можем. А, даже не надо ничего перемещать. Вот здесь мяночка. еще место как все здесь а -а -а. и это хотел взять ну хотя и это тоже это, возможно нам пригодится Ха. так я же сказал что он нам пригодится если бы я его не взял то мы бы сюда не проникли опа так найти теперь... Путь в башню. В какую башню? В школу я пробрался. Где башня? Здесь есть а, какая-то дверь. Скорее всего... Куда? Да. Куда мне идти? Вот, вот этот вопрос. Здесь как какой-то ключ есть главный вход ага. мы можем открыть дверь можем включить сигнализацию но ну, я думаю что это будет безумная идея включить сигнализацию Что он нам пригодится когда-нибудь давайте изучать дальше местность череп, череп кубок как это может быть взаимосвязано череп кубок Какие интересные у нас американские школы. Давайте продолжим путешествие. Так. Прин какой-то... Надеюсь, что я не попадусь этому злому... Злому и страшно. О, подождите, подождите, здесь кое-что есть. Ключ от кабинета науки. что стоит закрывать двери, чтобы он нас не запасал нигде. Так, ну что, go. Кабинет науки. Будем учиться жизни, хотя наш чувак был в подвале. Так, здесь. Осталось понять, как его запустить. Ага. Лифт. Лифт. Есть. Подвести электричество к лифту. Ага. Окей. Еще один кубок. Здесь. Так, я включил лифт. здесь я был или нет ну, даже непонятно Но, скорее всего я был здесь не могу точно сказать давайте посмотреть как включить подвести электричество к лифту смотри тесла штуку можно подключить к сети может быть, есть какой-то способ использовать ее для подачи электричества к лифту? Так. Здесь э, есть какие-то у нас гаечные ключи. Давай попробуем. Посмотрю, что у меня здесь Сколько часов. часов? Так, ладно. Куда она идет? идет. Чтоб тебя. <связывая> <уа. связывая> а -а, рандомизация. Заметил, что-то изменилось. Вдруг откуда ни возьмись появился. Страшный учитель. И сделал мне ата. Что изменилось? Подожди, ну... Ага. Как же избавиться от э, другого учителя? Я думаю, что скорее всего, возможно. И вот, влечет... Э, но у меня нет теперь гаечного ключа. Плохо. И как он появился здесь? Похи похитители... Кубков, наказание будет смягчено, если вы добровольно со сознаетесь с кубки города школы, и мы вернем их любой ценой. Так, значит, кубки не стоит трогать. Я так думаю. Чтобы я не был похитителем кубков хотя бы, что ли. Так, что здесь? Где он? он вообще появился здесь ниоткуда уже здесь не было Что здесь не было а я думал он взял и появился ага, мне теперь нету ключа который мы нашли в прошлый раз делать может быть <смех> вот так он был где-то рядом использовать кубки и как их использовать Так, а я могу спрятаться хотя бы в шкафчик? что мы знаем как прятаться теперь если этот э -э маньяк еще раз появится здесь мы можем сделать Ага. в очень удобном месте как я не закрыл дверь закрывал он сейчас пробежит сюда и мне кранты. Он еще здесь. Как же мне использовать кубки? да этот демон вокруг бегает и прыгает зря я кубки не взял в прошлый раз у меня была возможность так ну, давай бежать за кубками. давай покроем дверь, о боже мой, опять ошибка. И снова ошибка. И снова правила игры изменились.